я готов всеми средствами имеющимися всеми силами помогать каждому из вас в отдельности и всем вместе разрабатывать свои проекты но в том случае если я вижу преувеличение от увлечений если я вижу что вас заносит я обязан об этом сказать я хочу взять на себя, функции дежурного редактора. Вы можете обращаться ко мне с любыми материалами. Мы будем их вместе прорабатывать и готовить к публикации. Можете обращаться сразу, как только увидите этот ролик. Пишите мне. Я Вячеслав Мусатов. Пишите в личную почту любыми способами, либо в комментариях. Связывайтесь со мной. Прощение за некоторую резкость, но она продиктована исключительно благими целями. Я понимаю, что мои благие цели могут вести куда-то не туда. Они могут быть связаны с какими-то моими ошибками. Там, где я вижу ваши ошибки, на самом деле могут быть мои. А может быть вариант, при которой мы все ошибаемся. Совершенно помогают избежать увлечения скоростью. Все, что я могу сказать. Да, это правда.